Привет, это команда Навального. Наверное, всем нам хочется, чтобы мы заходили в чистые ухоженные подъезды, наши дети играли на безопасных детских площадках, а выезжая из дома на работу, не приходилось подпрыгивать на ямах. Мы с вами платим налоги. Эти деньги должны уходить на благоустройство наших домов, дворов, подъездов, но, к сожалению, так происходит не всегда. Поэтому сейчас наши активисты по всему городу собираются в команды и проверяют, на что реально тратят деньги муниципалитеты и коммунальные службы. Меня зовут Полина, я живу в Вашем округе, Адмиралтейский, и сейчас мы ищем проблемы по благоустройству. Меня зовут Кирилл, я занимаюсь гражданским контролем коммунальных и дорожных служб в муниципальном округе Черная Речка. Привет, меня зовут Катя, я представляю команду Навального в муниципальном образовании Обуховский. Сегодня я вышла погулять в МО Светлановское, чтобы понять, насколько чиновники этого МО выполняют свои должностные обязанности. А у вас в квартире, допустим, в подъезде, как? Вот на моем доме с, вас, с боковой стороны такая таченка. Она, она как еще будет? Лет И не просто ищем проблемы, мы еще и составляем по ним жалобы, чтобы все обнаруженные недостатки были исправлены. Кажется, только у нас надо покупать машину, глядя на асфальт около твоего дома. Номер ямы. Двадцатая. <музыка> они не практически в кармаре, они везде есть. 50 километров. А зачем машина Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Площадка в коллекцию детства моей мечты. Замечательная площадка. И не менее замечательная и удобная скамейка конструкция должна быть закопана чтобы ребенок не мог упасть и удариться Если полиция сюда приезжает и с ними сегодня... ну видно такие асоциальные типы но ну, это, это очень оригинальный фундамент такой да, да? инновационная скамейка от Сколково на детской площадке что это что это не очень что будет с этим делать что? мы будем писать жалобы я даже не буду пытаться делать, как я пробовал как раз прилагать какое-то усилие. Походим на Лубарский замок. Очень опасный пират. Я хотела сказать, что здесь все отлично. Идеальная детская площадка, чисто около дома. Но что-то пошло не так. Вообще мусор должен возиться каждый день? Нет. Нет? Так. Не каждый день? Обожаю, не убирают никто, ни рабочие, ни университет одна жизнь на всю работу. Написные стены должны оперативно закрашивать, поэтому а, мы сейчас сделаем и отправим жалобу. Тут куча... О! Тут ещё клад. Это не хорошее место. если бы это кому-то на голову упало. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Присоединяйтесь к команде своего муниципалитета. Давайте заставим их тратить наши деньги на наш город.